Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня очередной ролик, ролик о мошенниках. Меня взламывали, кстати, ВКонтакте недавно, тоже вымогали деньги ну, от моих друзей, короче, чтобы якобы от меня, чтоб я деньги, короче, переслал. А тут у нас на днях недавно жена попала тоже на мошенников, типа со Сбербанка звонили с номера 900 сказали что типа там кредит там вся фигня сейчас она подробно вам расскажет, что, что за ситуация была так что аккуратнее ребята не попадайте на такое мошенничество не берите незнакомые номера я как и не старалась ну, как вообще все телефон... началось позвонили на телефон со сбербанка как бы они бывают то что 900 они разные махинации проводят но ну, думал со сбербанка так со сбербанка начинает на вас взяли кредит в 10 часов вечера в чите Блин, у меня вот, понимаете, как, ребят, даже, как гипноз, что ли. Я вот даже сама это не могла представить. У меня до сих пор слез на глазах, потому что эти сволочи взяли на меня кредит 70 тысяч. А оформила его я сама, внутри Сбербанк онлайн. И я теперь должна выплачивать вот этим, за вот этих вот людей. Я, я заявила в полицию, я заблокировала все карты, но ос, осадок, конечно, очень нехороший. Не ведитесь, пожалуйста, вообще ни на какие незнакомые номера, абсолютно. Вообще, если будет вам звонить, номер 900, без разницы, какой номер, сразу говорите, что отказываетесь, ничего не будете. Короче, лучше идите в банк, просто в банк приходите, и там сразу все будет понятно вам. Потому что они сказали, я даже обратил на то внимание, уже впоследствии того, что произошло, вы, говорит, не ходите в банк. Там вам все равно ничего не сделают, ни в моем городе, ни в Москве на офи... в официальном офисе банка. Вам ничего не сделают, вам этот кредит не закроют. Удивительно, почему они не закроют, когда как бы его вообще в помине, оказывается, и не было. И такую сумму я сама на себя взять не могу, так как я не работающий человек. Вот. И при этом, при этом впоследствии того, как я заблокировала свою карту в своем отделении банка в городе, они мне сказали так, то что на вас еще висит кредит в Почте Банке. Ну, это, это 200 тысяч, да. Срочно идите за паспортом. Я говорю, зачем? Но чтобы его оформить и отказаться от него. Вот теперь суть логики я только с у дня, вот сейчас будет пять, только сейчас начинаю понимать, что со мной сотворилось. Я на пять лет наградил себя кредитом в семьдесят тысяч рублей. А отдашь не семьдесят, а сто. А но потому что процент отдам сто семь тысяч. Ну, написали заявление в полицию, короче, не знаю, в течение трех дней, да, будут там разбираться. Да. Так что, ребята, потом напишу вам, что у нас получилось. Но я думаю, что не знаю. Милиция, конечно, у нас, как у нас в России работает милиция, так что вряд ли могут найти. Могут не найти, не знаю. Ну, мы снимем видео, если найду, то... Нет, нашли одного мошенника, у нас здесь, как бы, тоже такие же махинации проделал. Его нашли, как бы, это наш местный... Вот. А тут получается то, что я со, своего, со своей картой все это делала. Я ни на какую-либо другую карту не переводила. Ну как она тебя вообще-то спрашивала вообще? Все как Сбербанковский работник, все как. Да, да. все как надо, все, да, ты поверила, да, ты ошарашена, но впоследствии того, когда я приехала в отделение своего Сбербанка и говорила начальница с вот этой вот типа. Она со Сбербанка, и когда она у нее спросила номер жетона или что у них там есть, она бросила трубку. Вот тут вот, ребята, все. У меня понеслось все перед глазами, что я наделала такую большую глупость. Лучше не ведитесь с ним, на какие вообще абсолютно. Да сразу звонит вам с банка, сбрасывайте трубку лучше. И идите. И в сразу, да, в банк лучше сразу. идите и там разбирайтесь. Ну, я всегда так делаю, но вот жена что-то, я не знаю, в гипноз натуре попала или что. гипноз просто, потому что я только вот от него сейчас отхожу. Даже в полиции у меня до такой степени был шок. Он сидит на меня, смотрит, не понимает, что со мной происходит. Потому что я реально ничего не поняла, как все это произошло. Я уже потом по смс которые мне приходили, уже только потом начала понимать, так они, самый прикол, что они много смс-ок мне, кодов присылали. Понимаете? Вот они, здесь все. И я этого не понимала, что это мошенники, с номера 900. Удивительно. Так что, заканчиваем наверное, это видео. Будем как-то выкручиваться с этой ситуации, будем экономить. Ну а что делать? Кредит, как говорится, гасить надо. Вот деньги Ладно, я так хорошо, думаю, что за не тысяч. Да, у кого была такая ситуация, ребят, напишите в комментариях и что вы делали, как, может быть там, не знаю, ну какие-то действия производили. Напишите в комментариях. Ну всем пока, ребята, вот такой был ролик. Будьте осторожны, мошенники сейчас агрессируют конкретно. Всем пока. пока.